Всем здорова! Сегодня первый влог, третья часть. Не спрашивайте, почему третья. Просто потому что. Да и пять! Вы на канале 3D5 с вами Родионов Кирилл и Дейдара. Да ладно, Дейдара и... мне это я люблю Конан. <свят> ладно, Родионов Кирилл и Конан. Короче, Кристина. Да. И еще он меня мать назвать, не настать. Я ему разрешила только на ролик. Кстати, ребят, мне привезут сегодня... Симпл, э Димпл -э и поп Только они будут единорог, У кого есть Симпл, Димпл и Поппит, пишите в ком. Симпл, ой, Поп-Ит. Симпл, Димпл, пишем Поп-Ит. поп Нет, мой. Нет. Да. Ладно, я шучу. Кстати, ребята, таблелок, короче, на ключи, но я его вешать не буду. Эт... Эта серия будет очень короткой, потому что мне уже через дофига мало времени идти. А сколько время, а? Десять Без восемнадцати. Нет, Одиннадцать. А в двенадцать мне надо идти. А этот ролик мне еще смонтировать надо. Ну, ничего, я на это трачу минут пять. Тысяч лет. Блин. Как нет. напугало-то? Кстати, ребят, в прошлый раз я подтягивался бабским захватом. Кристин, сейчас подержи вот камеру. Так, вот такой бабский, это ты? Нет, это просто захват. Э, у тебя плохая камера, покинь. Да мне все равно, главное, чтобы меня было видно. Вот сюда встань. Нормально. А я плохо. Я, я на тебя снимала. Кстати, ребят, это, да, в следующем видео где? Ваня принимал участие, то есть первый влог, вторая часть. Пожа, пужулиста, ребят. Не включайте субтитры русские. Я их сейчас только ж доделываю. Так что они не работают. А ты разрешил? Я разрешала. Я разрешала, только меня называть. Мать! Ты Дайдара, реально Твоя прическа Я сейчас птичку свою позову и тебя зарву Кристин, у тебя прическа, привет, Влад Хай У тебя прическа, как у Дайдара Пчелка, Пчелка. Ребят, не или... Вас или... убьет Дайдара и Тоби Потому что вам Тоби, сэмп... Тоби и Дайдара Сэмпай снимает ям это куда сай чё блин вообще то правильно ям это куда сай а не знаю какие это пожалуйста вроде бы на японскую двигайся двигаться дело твое блайт, блайт. Блай. да я не помню дальше Ютуб. я сам это спел это не авторское право не надо мне авторские права ставить. Вот, Сюда ты дай дай! Сюда ты дай дай! Ты дай дай дай Ютуб не ставь, ставь... ставь авторская права. Короче говоря, мне достала моя щелка. Короче говоря, я полиглот. Что, какой полиглот? Полиглот это тот, кто поля глотает. Ладно, я знаю, кто такой полиглот. Это тот, кто знает много языков. А я, я в Анту смотрел. Я Ты Тоби. да и да человек а, как вы... а сейчас ты сакую а у саку уже каре ты кристина и я не знаю как выглядит конан я не смотрю конана а я знаю. и как же и цветочку такую, визинку, цветочку. Mm. Кто подтверждает, под... подтверждает? Да, пишите в ком. в ком. Кстати, а знаешь, какая теперь фамилия Усаку? Какая? Okay. Не Харуна, а Учиха. Такое учиха. Они ж Саскинут того. Шурмуют. А, Шурму. <соспит> Динделибом. ди Тебе есть печь кекс? Нет, я маффины люблю. А, ладно. И пироженки. А, Пирожники и кексы это одно и то же. И маффины. Кирилл? Че? Тебе сколько лет? Десять Двадцать девять? Тысяч. Мне 14 миллиардов лет. Я родился тогда, когда родилась Вселенная. Офигеть, я еще молодой. Я не старым, а не так, я тебе сейчас Мертвым. дам. Э -э я уже воздухом стану. Да. Мое тело. Ура! Наконец-то склонно к тихоне. Ч ⁇ -Ч ⁇ а, я зачем по глазу? Дейдара пошел, валите. Нет. Потому что я тоби. А ты понимаешь, что Дайдара не любит Тоби? Любит. Любит. Но никогда он такой дебил. Так я не Тоби, блин. Я пошутил я Наруто. Наруто как будто. Ч ты сказала? Наруто Спасибо. А то я уж думала на тебе технику шести путей применить. А или бы... ты еще болей. Или бы я бы тебя взорвала бы. <смех> Птичка белая, сядь на него. А я бы к тебе применила Росинган. Росинган. А не Росинган. Вообще-то Росинган. Росинган. Ребят, кого... за кого вы? За меня или за это дебила? <смех> Мадара! Чи, какая Мадара хина-то может. А я, Ребят, ма... я могу... а я Мадару сейчас Ребят, позову. Ребят, я могу сейчас рассказать секрет Кирилла и Вероники. Не волнуйтесь, она про секрет Кирилла и Вероники, которые из ее класса. Да. Ваня, привет! Нет, я не пойду! Я? Сейчас, попить подберусь. Сейчас, рюкзак подберусь. Его. помочь дать ёперный кокос соски ага. okay. у меня символ димбел скоро будет а. димбел димбел Владсус тоже выйдет с великом мы mm. на остров поедем Понятно. Крис, если хочешь с нами ну просто чтоб не было скучно а вы там до сальки будете я не знаю мы там будем кататься я наверное не выйду лишь потому что у меня не бот, я брать не хочу, а самокат сломан. Mm -hmm. Что, вы во дворе? Или Пока что во дворе, потом я пойду. Где-то через... А То есть ты домой пойдешь или вот был? когда и ты уйдешь... Ну, с с а что? У меня везде нет. Ну и что? Будем медленно ехать. Ань, если ты будешь медленно ехать, ты от нее на километр оторвешься. Димбрю, димбрю, нет симбрю, димбрю, это ненормально, это супер ненормально, да, конечно, не знаю. Не да, будет. да что там делать, логично, что там делать, когда вы катаетесь? Вот был бы у меня бы велик, я бы тоже бы с вами бы Если бы у меня самокат был бы или электросамокат, я бы с вами тоже пошел. Просто смотри, у меня нет, нам бы, мне бы купили бы велик, но у нас места дома нету. Ну, а, а я что? А на балкон нельзя поставить? На какой балкон его там стыд? У, -у, -у. у меня же компьютер детали стыли. А, ну потому что у вас-то балкон закрыт. Не... Ну у вас закрыто, у нас нет. Ну вот и все. А мы не будем его пеять на пятый этаж. Даже если он у тебя появится. Вдруг, когда-нибудь. Не знаю, когда только. Когда. когда у меня будет большая квартира, я его куплю. Mm. То есть лет так через 18. Yeah, это будет 15 лет. Я его куплю. Э -э что? 15 лет? Или? Так. Э -э а, по-моему, с 15 нельзя хватило покупать. Только... Нет. У нас только с 16 или с 18. -ти. Да. Даже мой брат дом купил 20. Ну точнее, мама его покупала. О, это ладно. Сибл дибл. Нет, папку. Сибл дибл. Нет, пап, нет. Ладно, я сейчас прокачусь. Ваня, М -м. у тебя это не симпл димпл. Это сибл дибл. Да, это сибл дибл дай-ка подробнее. Кристина, не так. И что-то такого? Это Сибл Дибл. А ты это поставил? Ой, Игорь! Игорюнчик, снюсоедик, мы тебя снимаем! Сейчас не понял. А ты под лоба снюсоедик? Это ты снюсоедик? Да я снюсоедик. Вы оба снюсоедик! Ты арабской, он арабской, Я немецкой. А ты какой я верю? Немецкая овчарка. Ты видел, да? Да. А где где? А, ты, это скорость, да? это, это не скорость, это передача Это назад идти а это, Вы, а, Вот здесь еще? передача Мы с Водом сейчас на остров поедем а, Кристин, вот они здесь передачи Ваня, они у тебя вообще работают? Передачи? Какие передачи? Вот эти Школьные передачи Они сейчас по домам идут А мы с Водом Ну давай с нами пойдем потихоньку Но я не по домам Мне Ваня, но Тихо я не мочу. по домам Нельзя Почему? Потому что нет. Ваня, ты мне говоришь, что я домой пойду? Ну ты в школу пойдешь. Какую нафиг школу? В летний в... лагерь. В летний лагерь, да. Почему у тебя есть летний лагерь, а у меня нет летний? Так лагерь. это пришкольный лагерь, то есть он в школе. У меня тоже нет. У нас отменили вообще любое. А, Ой, у нас-то не я лагерь скорее. Почему? Ладно, ребят, давайте закончим уже наш влог. Всем пока.